Опять тупик, опять писать на этой стене О том, что я, как тот старик, что путанул Только вине, как жаль, что нам не суждено И не дано было ей вернуть Тебе плевать, тебе смешно А я с трудом пытаюсь уснуть я пытаюсь сонуть я пытаюсь соснуть я пытаюсь соснуть Домой, так хорошо нам было с тобой Я думал, ты мое звено И ты всегда была лишь со мной Была моя, и я был твой. И даже день завидовал нам Я был другим, и ты другой Я верил чушь, а ты голосом Абиссон, Абиссон, моей душе царит тоска. В глазах туман, на сердце плита ты дарика, И сложно так осознавать, что ты не так, что я тебе не покажу, что я другой, совсем другой. Я покажу, но подожду, Быть может, ты еще вернешься домой. Домой. Еще вернешься домой. Еще вернешься домой.